Друзья, всем огромный привет! Сегодня поработаем вот с такой вот старенькой лопатой. Нашел я на пункте металлоприема, но, видимо, кто-то выбросил, пытались заварить, но ничего не получилось и выкинули. Мы ей дадим вторую жизнь, сделаем с нее хороший инструмент. Так что вам всем приятного просмотра, поехали! Первым делом нанесу сейчас разметку. Опять же, все на вскидку все на свой взгляд. Здесь рессорная, она очень упругая. Теперь нужно убрать эти все наплывы и потом говорить. В принципе, ничего страшного тут нету, пару дырочек, которые нужно немножко подварить. Сварился обычной сваркой, дуговой. А Теперь хочу немножко сделать ее поровнее, сейчас попробую вот в этом месте нагреть. В общем, края немножко заточил, чтобы были поострее, до середины где-то. Инструмент у нас почти готов. Осталось теперь его покрасить. Как ложится интересное, прям как серебро. Все, оставляем это сохнуть, пока раз высыхает. Быстренько сделаем ручку. Нашел вот такой вот череночек сломанный, но ну, от понял, что он еще живой и можно будет им воспользоваться. Тут у меня сужение идет, по итогу вот так вот получилось, но ну, немножко чернота конечно присутствует, она глубоко въелась уже, ну, и сейчас как всегда нанесу все это воском, такой у меня воск есть интересный, живая кора называется деревьев, Сейчас, чтобы лучше воск в древесину вошел, нагреем немножко горелочкой. Прям издалека. Втираем нас в Краска высохла. Ручка готова. Друзья, у нас с вами получилась вот такая вот самодельная лопатка, которой можно удалять сорняки. Также, я думаю, по осени пригодится выкапать морковку, лук. Зачем корячиться большой лопатой, когда можно сделать такой лопатой? Если кому-то из вас понравился данный ролик, обязательно палец вверх. И даже если не понравился, все равно палец вверх. Всем вам огромное спасибо, что смотрите меня, что поддерживаете. Я вам желаю всем крепкого здоровья, долгих лет жизни и всего-всего самого хорошего. До новых встреч. Пока-пока.